Оставь на место. Сначала ты отойди. На счет три. Раз, два. Мерзкое животное. Безмозглое растение. Лохудра. Скотобаза. Ведьма. Урод. Почему мы не можем сказать правду? Мы развелись, весим друг друга, и хотим разъехаться нафиг отсюда. Вообще-то у нас общая квартира. Или ты предлагаешь здесь стеночку построить? А может и построить. А что это у вас? Перепланировку решили сделать. Внуки. Дождалась. Что придурок наделал? В итоге ты врешь своим. Конечно, мы планировали. Я вру своим. Дачу продадим. А деньги вам. Чтобы мои не заболели тебя твоим. Вы понимаете, что я врать не буду? Кольцо все власти тю-тю. Развивайся, будем беременеть. Ты дурачок совсем? Руки убери! Мы сегодня с тобой эффективны, но все-таки семья друг другу. Ты совсем оборзел сюда проституток водить? Не обращай внимания, просто завидует. А вы, бывшая, помолчите, пожалуйста, не мешайте мне искать свою будущее. Я знаю, мы развелись, но прямо сейчас ты. Может быть, запахом эвкалипта от твоих волос? Прямо как мое мыло для интимной гигиены. Еще раз с моей полки что-нибудь возьмешь, я твоей бритвой, знаешь, что побрею? Развод. Смотри с 30 июня во всех кинотеатрах.